Апрель. Вы посмотрите, что делается. У нас еще лежат снега и снега. Снега и снега. Достаточно большие. Но, правда, есть трубочка в теплицу. В теплицу. Потому что там тепло. 9-10 градусов тепла. Я уже хочу... Наконец-то хочу, чтобы у меня в теплице что-то было. Вот посмотрите, как у нас выглядит там заборчик, около забора малина. Ну вот везде снег еще достаточно. И такой шквалистый ветер. Что-то даже жутковато. Шквалистый ветер. Ну теплицу я начала маленько осваивать. Вот посмотрите, что у меня здесь. Ура-ура, я совершила посадки. Это у меня посажены нарциссы. Они уже стали прорастать, лежали в холодильнике. Привезла их еще в январе с Голландии. Вот надо посадить было их. Посадила. Здесь я посадила уже лук многосемейный. Вот, припорошила маленько. Вот посмотрите, сходит уже редисочка. Совсем неплохо. Но она разных сортов, поэтому здесь где-то вышло, здесь еще где-то сходит. Хотя посажена одновременно в одно и то же время не видно растюх. А лук уже завязался. Многосемейный. Вот, видите, уже корешочки. В общем, скоро будет. Ну, ведь нет тепла, но на свой страх на свой страх и риск я помидору уже определила сюда. Сейчас это у меня цимбалярия. Вроде сходит такая меленькая. Удивительные маленькие сходы. Выставила сюда я вот Часть помидора, часть помидора, на ночь я ее закрываю, конечно. Я ее закрываю. Вот тут укрывной материал есть, я укрываю. Вот пока в теплице у меня ничего такого нет. Хотя вот стол очень хороший тут, вредремяночку такую соорудил у меня супруг. Огромное желание, конечно, хочется из дома перенести часть рассады, потому что все подоконники уже заставлены. Но теплица у нас не какая. Вот видите, она и не утеплена так особо. Щелочки здесь. Но если учесть то, что температура на улице плюс, например, 3-4 градуса, ну, теплица где-то градусов 9-10. Днем побольше бывает. У нас здесь висит градусник. Так, сколько здесь получается? Ну, 16 градусов. чушь, неплохо совсем даже. Вот начала я осваивать свою теплицу, конечно, хотелось бы в большем объеме, но пока не рискую. Хотя дома много цветов посажено, все это заставлено. Ну, пока уже всходит редисочка, это уже хороший результат. Нарциссы уже пробиваются. Это так интересно, нарциссы пробиваются. Ага, вот они, вот они, вот они. М -м -м. Только снежок здесь крашку все, уже пробиваются нарциссы. Классно. Смотрите, как, как хорошо. Но снега еще очень много. Еще очень много. Во дворе у нас еще сугробы большие, снега. Сильный, очень сильный ветер. сильный ветер. На зиму вот раз у нас были старые куры моих. Этих кур недавно привезли давайте ознакомимся с вами когда-то в этом помещении мы жили сами сейчас сделали второй этаж и мы уже вот решили здесь определить кур здесь все обустроили сделали видите как хорошо им удобно здесь когда-то у нас была кровать мы здесь спали здесь на стене у нас был ковер муж хочет здесь вот в уголочке сделать выход на улицу они будут выходить сейчас потеплеет вот такие у нас Красотки курочки появились. А петушок-то какой славный. Петушок чудесный, просто шикарный. Красивый. Красивый, большой. Вот видите, как они меня слушают. Да-да-да-да-да, Петя, я тебе говорю, разговор-то веду. Хорошие курочки. Это мои заботы, это моя радость. На улицу пока сейчас выходить нет возможности его погода будет тут мы планируем вот тоже бройлерных кур заведем поставим тут несколько клеточек для кроликов В общем, будем обживать это помещение поскольку у нас оно до сей поры еще пока эксплуатировалось как живое помещение мы был летний вариант мы здесь жили вот так выглядит у меня еще пока укрытые мои тут гортензии гортензии роза здесь клематис но пока еще холодно, будем открывать чуть попозже, конечно. Чуть попозже. И вот тут за домом, смотрите, как много снега. Ты между домом и забором. снег очень много, еще пока не растаял. Так что ждем сильного наводнения. Это у нас тут тоже перед домом. Такая площадка Истрова трава. Здесь тоже вот кустарники растут, вишня. Здесь тоже снега достаточно много. Солнца-то пока еще не было, совсем не было. Ждем солнечных дней. Я посадила редиса. Вот розетта, это голландская серия. Раннеспелый редис. Вот, скорее всего, он и зашел, потому что срок созревания у него очень маленький. 20-35 дней. Резинбутер. это тоже. Голландская селекция Редиса. устойчивый, он, очень, он пишет, что это очень крупный, устойчивый к раз это Устойчивый к растрескиванию редис. Вот будем надеяться, что такие красивые, как на картинках, у меня будут плоды. Вот такие длинненькие редисочки. И огородное изобилие меркада. Меркады я сажаю. Практически каждый год. Всегда хороший урожай у этого редиса. У кого есть желание, сажайте. Это проверенные сорта редиса. Они вас порадуют. И самое время сажать их в теплицу, потому что редис, он очень устойчив все-таки к холодной температуре. Хуже всходит и хуже он растет, и хуже получается, когда тепло. Удачных вам посадок. Всего вам самого доброго. Сажайте, радуйтесь. А, поскольку я только открыл свои посадки в теплице, вот буквально завтра я посажу в ящики, не в грунт, а в ящики посажу, рубку посажу, вот салат кучерявый одесский, петрушку, шпинат. Я посажу обязательно в ящики, в пластиковые ящики, чтобы потом можно было выставить, не занимать не площадь самой теплицы. Вот таким образом я открыла свой сезон тепличный, сезон посадок. Ну что друзья, апрель. Давайте будем сажать и радовать друг друга зеленью, первой петрушечкой, первой зеленушечкой, первой редисочкой, лучком. Сажайте, сажайте, дни теплые подойдут. И все будет замечательно. Вы были с любовью из моего домика в деревне.